Вселенная зародилась из пыли, пыли небесной такой, что притворилось в разные миры, каждый интересный такой. В каком-то из миров жизнь зародилась, а в каком-то ее вовсе нет, а в одном из таких миров зародился человек. Он был неблагодарен по природе своей, самый малый плакал своей маме, что тот забрал соску у ней. А над головой у человека постоянно было небо, оно было ярким и сочным, а иногда громыхало и лило оно. Миллиарды лет назад все поклонялись ему, миллионы боялись его. А сейчас никто в Бога не верит, люди сами нагоняют пустоту. Но и такие, как ты и я. Что верят в свою судьбу, верят, что все в руках их и силах, верят, что отговорки им ни к чему. Нас мало, конечно, но вместе изменяем мы этот мир. И пускай будет все к лучшему, будем мы вместе, я и ты.